приветствую всех на моем канале сегодня у меня небольшая работа поступил заказ от моего бывшего заказчика из омска юрий попросил сделать мужской портмоне для своего отца на юбилей подарок работа выполнена из кожи растительного дубления окрашена вручную ну, в принципе, как всегда, прошито вручную. Значит, просьба была, чтобы вмещался паспорт в данный кошелек. Четыре карты. И два отсека под купюры. В последнее время редко снимаю видео. Ну, на то есть ряд своих причин. Это лето не до этого было. Работы много. Ну и банально, лень. Сейчас... Не буду говорить, что буду чаще снимать, как получится. Есть несколько работ, в принципе, по которым можно снять видео, по которым я еще не снимал. Да, сейчас снимаю видео на новый фотоаппарат, который приобрел месяца полтора назад и уже успел сделать для него кожаный чехол, а также ремень. Фотографии данных работ, как и многих других, которые не вошли в видео, я добавляю на свою страничку в Инстаграме и группу ВКонтакте. Поэтому если еще не подписаны, рекомендую подписаться. Все-таки видео снимать немножко дольше, чем выложить фотографию в Instagram. Может быть, сниму видео именно по э, своему чехлу на автопарат. Не знаю еще точно. В принципе, напишите под видео, если в этом нужда. Фотоаппарат у меня Олимпус OMD EM10 Mark 3. Вот. Снимаю на 4К брал чтобы снимать видео для канала для дома ну и такая малютка в любой поездке вообще не занимает несколько места если интересно видео по автоаппарату хотя в интернете полно данных видео пишите возможно сниму если будет достаточно комментариев и желания, ну, сниму по автоаппарату но ну, сегодня все до новых встреч Пока, YouTube.